Жизненный цикл аскариды. Половозрелые особи живут в тонком кишечнике человека. Самки достигают длины 40 сантиметров. Самки откладывают оплодотворенные самцом яйца, которые вместе с каловыми массами выходят наружу во внешнюю среду, где и происходит их дальнейшее развитие. Для его осуществления необходима кислородсодержащая среда, и температура ниже плюс 36 градусов, то есть меньше температуры человеческого тела. При несоблюдении элементарных гигиенических норм яйца уже с личинками попадают в пищеварительную систему человека. Там личинки окончательно освобождаются от яйцевых оболочек, проникают в кровяное русло, а затем стоком крови в легочные капилляры, бронхи, трахею, глотку. Это становится возможным либо в результате передвижения паразита, либо в результате проглатывания после откашливания слизистых масс, содержащих паразита. Через пищевод личинка снова попадает в кишечник, где и происходит дальнейшее развитие червя.